Чувствуй, я же так близка Вот мои струны, вот моя искра Грустно, нужно проститься В Ведь больше не чувствую Можешь забыть все, Я уйду, когда шум сменит тяжесть тишины Ты молчишь, я молчу нам не о чем говорить И пускай сотни раз Обещал с тобой быть до конца Соврал ставь меня среди этих небесных рек я ненавижу день, но так любился в ночь И если будет нужно, помогу тебе Ведь до сих пор никто так и не смог помочь Не встретил бы тебя, не понял одного Что не нужна любовь, когда пусть внутри Вот почему все песни только о плохом Даже когда с тобой влюбленный уйду Когда шум сменит тяжесть тишины Ты молчишь, я молчу Нам не о чем говорить С тобою быть до конца, соврал, я соврал, я соврал. Я уйду, когда, когда шум сменит тяжесть тишины, Ты молчишь, я молчу, нам не о чем говорить.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 Это близко, вот моя струна, вот моя искра